Я здравствуйте, где мой офис? Ты его так легко отпускаешь! А у а все номера такие? Или только мне такой попался? Я думала, какой тебе попался. Через год будет 10 лет. 9? Шел у Боб, угу. положил моих мальчиков лицами в пол. Это наш маски-шоу с пулеметами автоматами. О, рассвет! И там чайка еще сирнула. Я говорю, а да. вы тут коней наших не видели? А мы так... Вот за шо моему мужу такая жена? Но ведь мог бы просто, ну, мог бы найти себе нормальную. Привет. Так, друзья, всем привет, это программа «Время печать», шестой выпуск. Сегодня у нас в гостях Юлия, фея Турдома, организатор крутых поездок, инстаблогер и просто хороший человек. Привет. Привет. Сразу давай первый вопросик. Ты организовываешь поездки. Сколько лет ты уже этим занимаешься? С 12 февраля 2012 года. Ты готовилась? Не, я недавно буквально вспоминала. Типа, когда это произошло, там же просто такая история, это бешеная предшествовала. Моей там, знаешь, как я отделилась вообще от всех и решила, что все, я готова сама вести за собой народ. Мне еще предлагали называться Моисей Ту с моей любовью к странствиям до 12 февраля 2012 года то есть это получается от фирмы слушай меня занесло вообще случайно совершенно просто случайно ну вот когда человек находится в поиске работы он себя ищет в принципе ну вот везде не знаю, чем заниматься. И тут бац, мне попадается объявление, нужен менеджер по туризму. Я такая, а, без опыта работаю. Так это ж я. Uh -huh. Берите меня. И я прикос, что я увольнялась с предыдущей работы. И я, знаешь, как в американских фильмах, я пришла со своей э, котомкой, у меня там был цветок, там какие-то документы. Я такая, прихожу, здравствуйте, где мой офис? А дядя сидит на меня, смотрит. Типа, а, шо, а, шо? а ты кто? Я говорю, так я, это, я работать у вас буду. Ну, и вот меня взяли. И я там проработала семь месяцев, я просто сидела у себя в кабинете, у меня был ноутбук, интернет, и у меня не было обязанностей, uh -huh. от слова совсем, вообще ничем не надо было заниматься. А денег давали? Да. Прикинь, короче, мне платили просто за то, что я приходила с 9 до 5, каждый день вот в офис в этот. Ну, офис это была квартира, у нас там на второй Слободской, только ближе к Адмиральской, вот в ту сторону. Я, так знаешь, первые несколько дней задавалась вопросом, типа, может мне поделать что-то надо, он такой, ну, кофе там сделай. Я, окей, говорит, ну, там на кухне протри, ну, ладно. А по туризму там, может, что? Он такой, ну, читай, сиди, в общем, учись, у тебя нет. Я, ладно, и так вот семь месяцев я там просидела, первые там пару месяцев просто лофа, бабки платят, ничего делать не надо. Ну, вопросы возникали, что я здесь делаю, вообще, что-то за контора-то такая прекрасная, но она там лицензирована, с документами прям была. А потом э, я вот это вот все время посвятила м, изучению вопроса туризма в Украине, а как это вообще все происходит, а что такое туризм в целом? То есть оказалось, что мои детские путешествия вот с одной улицы, когда я сбегала с дома там, на соседнюю, это не путешествие. То есть это совсем был не туризм. И я так вся такая вся начиталась, мне казалось, что я уже прям так все знаю. Думаю, давай-ка я попробую что-нибудь организовать. И я к шефу шефу говорю, я тут это, mm -hmm. буду туризмом заниматься. Он такой говорит, ну супер, поощряю, давай. Я собираю группу, первую группу во Львов. Везу народ, там много у меня было ошибок, было просто ошибка на ошибке. Но тем не менее, то есть был у меня такой старт. Это был как раз где-то 11 год, в 11 году, короче. Я вот одну группу свозила, поняла, блин, это так сложно, это так тяжело. А что у них столько мнений у всех? А, а что они лучше знают все, как надо делать, чем я? А как это у нас, оказывается, хостел там в одной стороне находится, а до объекта, до какого я там маршрут себе, слышишь, прописывала по Google картам типа там показывала, что пять минут у тебе оказалось полтора часа. Я так, как Почему так происходит? Ну, в общем. Я по-моему, приехала группа, ну, группа приехала, отдышаю шефу деньги, он типа молодец, классно, дал мне там мои 15% там или сколько-то типа заработала, круто. А потом в какой-то прекрасный день пришел у ага. положил моих мальчиков лицами в пол, это, знаешь, маски шоу с пулеметами, автоматами, там, вскрывается сейф, там, едятся документы. А я со своим кофе выхожу, стою так в дверном проеме, просто смотрю за этим всем. А? И там э, ко мне подходит, помню, один Тубоповец говорит, а вы тут что делаете? Я, говорю, Я? туризмом занимаюсь. Он такой, туризмом? Я говорю, да? Он такой, а о том, что они там? И не, не, не, ну тут туризмом. Угу. Вот. Ну и, собственно, с этого момента пришлось отделиться и, и решать как-то все дальше. По результатам розыгрыша, который мы проводили с Аленой, вот это винишка получает Дмитрий Олейник за свой комментарий. А насчет э, призов от Патрика... Еще немножечко покомментируйте, и в следующем выпуске мы объявим победителя. Я так четко запомнил эту дату 12 февраля 2012 года. То есть через год будет 10 лет. 9? На ну, 12 год. А сейчас да. 21. А. Через год будет 22. -й. Ну да, да. Ну, да. И математик с меня не очень. Ты да. считала когда-нибудь вообще, сколько ты туров провела нет, за это время? У меня. Нет? нет, я не люблю цифры, страшно. Я очень могу натупить там вообще себе в минус периодически. Хорошо, куда ездить? Давай чай сначала. Давай. Чокнуться Так, давай чокнемся и жабу польем, да? Ну, можно mm -hmm. полить. Я полила уже, но можно еще. А я тоже хочу. Можно? А можно я тут новую полить? <смех> Куда ездили или ездили? Куда ездите вообще? Ну, сейчас мне интереснее работать в направлении э, западной Украины. Это Карпаты, за Закарпатия. Ну, потому что я люблю горы, и я вообще, мне кажется, себя нашла вот в этой истории с походами. А радиальные походы такого прогулочного темпа, прикинь, без рюкзаков, да, ага. вот в легкой одежде. Такой себе хоп-хоп походил по тропкам погулял и вышел и реально высоко, там на перевал на какой-то. Постал, посмотрел, блин, красиво, подышал, пофоткался. Все там, какие-то байки там народу рассказал все. Классно. Вот, еще по дороге на скубли, там трав грибов, ягод. Ну, вообще четко. И не надо вот это вот себя изматывать с палатками, там, покорять Авересты, как знаешь, там некоторые. вот, Ну, это опять, это у кого душа лежит, пожалуйста. Я на износ не люблю. Uh -huh. Я была сколько, три раза, ну два раза так вот до конца на попывании Черногорском. Это такая вообще вторая там по сложности, можно сказать, гора вот нашего Черногорского хребта. Хотя это не точно вот но э, у нас маршрут по времени э, занимал целый световой день 20 сколько мы засекали там что-то порядка 25 26 километров за день я так вот тоже была молодая разок на это повелась uh -huh. потом еще разок и потом я сказала на этом все хватит это сложно вот ну, с Карпатами работаю, с Гуцулами, я с ними уже так сработала, и все-таки Ну, это зимой или летом Карпаты? Да. Ну, летом сложнее, потому что летом с поездами проблематично, а автобусы я туда вообще принципиально не гоняю. Mm. Дороги. Я боюсь. Пока... Именно <говорит> там по Карпатам? <говорит> Нет, вот, вот знаешь, ну, начиная дороги. просто вы, выезжать э, из Николаевской <говорит> области, <говорит> можно колеса прям здесь оставить. Ну и это долго. Это я еще вот разговаривала с одесским водителем с одним. Окей, у него там огромный, вот ты знаешь, там огромный, я не помню, там неоплан, по-моему, автобус, 50 мест. То есть он устойчивый, он комфортный. там Можно развалиться, разложиться. А прикинь с принтером ну, в да. Карпаты. А вот 50 человек я вести не хочу. Это много всех. Меня так не хватит на Мне нравится работать с небольшими компаниями. Восемь человек, 10, 12, 15. и все, хватит. А ты подбираешь себе людей, как... Ну, они сами тебя... подбираются. Ну, как у тебя? Ну, если... Собирать тусовку, например, которые... Ну, они ж с тобой каких-то одних взглядов, да, или разных? В основном, да. Как-то так народ. Э, у меня, получается, знаешь, как мне девочка одна сказала, говорит, ты звучишь. Mm -hmm. Вот э, ты как транслируешь себя в социальных сетях, такой ты и являешься на самом деле, поэтому сюрпризов не возникает. То есть в принципе я говорит, за тобой наблюдаю, я понимаю, что э, похоже мы в чем-то или не похоже будет мне с тобой комфортно, или у нас совершенно, ну мы в разных направлениях смотрим и идем. То есть это моя история вообще там про покорение вершин <клышлен> или или все-таки я лучше дома за компиком посижу, <клышлен> вот так. То есть они как-то сами присоединяются, смотрят, и потом такие... Одна девушка у меня, помню, написала, говорит, я за вами вот два года наблюдаю, mm -hmm. говорит, я еще пока не могу решиться. Я вот все еще, еще не поняла, хочу ли я действительно. Вот, говорит, вот вроде и хочется, а вроде я понимаю, что нам вдруг мне будет сложно. Я говорю, вам будет сложно. Ну, вам по-любому будет сложно, а еще погода шесть раз поменяется за полчаса. И представляете, вот вы вышли, прекрасная солнечная погода и, и из дома, и подумали, вау, класс, такой будет целый день. Не будет. Ну, там, да. Не будет. А когда мы там 500 метров поднимемся вверх, там вообще ветром накроет таким сильным, что ты станешь просто, ай-ой, что-то совсем не та курточка. Юля, почему вы мне не сказали, что? Ну, блин. Вот, я говорю, будет сложно. Всегда всех предупреждаю. Ну, компания как? Вот у тебя есть постоянный, наверное, жил, да. кто с тобой всегда есть, да? да. А новые как, как часто появляются. Это уже да А как ты к ним относишься? Ну, есть такое, что там, типа, блин, вдруг какой-то такой, не такой человек. Всегда Нет, так. Всегда Смотришь социальные сети человека, который занимается. Конечно. Раньше было проще, потому что был ВК. Угу. Вот до 2017 -го года, пока был ВК, было вообще идеально. Захожу в ВК, я смотрю, что он кидает на стену. Цитатки, ага, понятно, какие цитатки там. Если там брат брату, там что-то, я не, не, не наши вообще. На просто. Фейсбург, нет? Э -э музыка еще uh -huh. вот в Фейсбуке ж нет музыки, насколько я помню. В ВК еще было очень понятно, что ты заходишь, сразу смотришь, какие у человека вкусы, а какие видео он к себе добавляет, а что он смотрит. Если он смотрит там квартал 95, я так, ну, понятно. Тоже трошки. Uh -huh. Ну, возможно, там как бы он найдет единомышленников в группе, но, может быть, мы не сойдемся. Поэтому вот так. Я все-таки стараюсь, чтобы всем было ок. Но я не могу предугадать, кто с кем поедет. Еще ж бывает так, что люди записываются, допустим, вот я там мониторю соцсеть, вот там, теочка. Привет, такая девочка, она говорит, а я буду с мужем. Угу. Ну, окей, не вопрос. А кто этот ну, муж? А, а, а в душе не. Как неизвестно. он будет себя вести, да? У меня крайне редко кто-то приходит такой, вот с кем нам совсем не о чем. Ну, бывали? Конечно, ну конечно. Да. А бывали такие, что прям вот какой-то проблемный, да, и разруливать. Был один мужик. Это моя история, любимая, я рассказываю, ну в кавычках, любимая, я часто рассказывают туристам, типа как делать не надо. Вот у меня в группе прекрасная, просто прекрасная женщина, знаешь, вот про таких женщин говорят вот за запястье ее держать, целовать, просто, ну, душечка, девочка душа. А муж у нее просто оторви и выкинь. Вот у него настроение не задалось просто с самого дня отъезда. Вот как-то он себя накрутил, что ему это не надо все. Что это твоя идея, это дурацкая идея. А зачем мы туда едем там в, я не помню, это было в а, майские праздники. По-моему, это были майские. Я уже не помню, или осень. Ну, в общем, что-то какие-то были Праздники. Он такой, да там холодно, там будут дожди, вот зачем мы туда едем, что то себе придумал? Ну, и, короче, и он ее пилил с самого Николаева, или из Одессы, я уже не помню, и вот до самого возвращения. И вот мы как приехали, он такой, а автобус не такой, я думала автобус будет другой, а почему у нас такой автобус? Я так, ну, извините, не построили еще тут, ну, такой автобус, который вот там, а я же все на хи хаха -ха. приезжаем, он... А вот у меня... А у а все номера такие? Или только мне такой попался? Я думала, какой тебе попался? У нас тут нормальные номера, что тебе не нравится? Он такой, а вот у меня окно там на северо-запад, а я хотела на северо востоке Я что? Ничего не... Такой, у меня в номере нет телевизора. Я говорю, такого ни у кого нет. Это специальный такой дом. Знаешь, вот он построен по принципу типа везде есть окна, которые выходят на горы и на лес. Mm. И чтобы ты мог со всех сторон просто наблюдать эту красоту и вот слушать, там слушать, у нас река прям течет вот недалеко от дома, ты можешь слушать реку, можешь слушать лес, ты можешь смотреть рассветы и закаты наблюдать. Ну, то есть место прям максимально приятное. Я говорю, тут нет телевизора именно для вашего душевного равновесия, чтобы вы не отвлекались от... Созидание прекрасно. Нет, я хочу телевизор, у меня там футбол. Как-то я организовала фототур. Довольно такое популярное направление в туризме, когда и новички в фотографии, и уже фотографы, ну, такие, знаешь, довольно там с опытом, едут в, в такие вот сказочные места в горах. Кто-то со своими моделями, кто-то там, ну, нанимают, там привозят. А кто-то просто там птичек пофоткать, грибочки, ягодки, в общем, а я тогда организовывала, помню, прям мастер-класс. То есть я пригласила человека там в этом всем деле. И, а, ну это был мой муж. Вот, и Сашкаш поехал тогда с группой. И вот можете себе представить, я не, я не помню сколько их там было человек, но все ребята с техникой, там и вспышки, и камеры, и все это надо заряжать дело. И пронесся какой-то ураган, там поломало деревья, провода, все вот так вот положилось, и, и как бы <coughs> света нет. И света нет три дня, mm -hmm. а тур идет, а фоткать надо. И я помню, у меня владелец, сайбе, буквально недавно мы с ним разговаривали, он говорит, Юлька, я поражаюсь Сашкиной выдержки, потому что я там к нему бегу, Саша, сейчас, я там что-то, генератор, ага, -а -а -а, там паника, паника, потому что, говорит, была бы здесь Юля, она бы меня уже а -а -а. четвертовала бы. Так, быстро мне там, давайте то-то, сё-то, у нас же тут же процесс. А -а -а. Он говорит, а Саша стоит такой, курит спокойно, говорит, да ничего, нормально, у дрова есть, говорит, давай нам это огня, чтобы светло. <связь> <связь> а мы там глиндвей на себе сварим. Все нормально, все спокойно. Вот, ну ничего. Ну, они отфоткали там первые пару дней вроде, остальные дни просто чилили. Ну тоже нормально. Да. Конкуренция. Обожаю. <связь> ну просто если вот по Николаеву идешь через каждый <связь> там, да, квартал турфирма. <связь> вот, как ты вообще? Да, совершенно разные направления с ними. И я прям буду искренне рада, если появится Николай, достойный конкурент, потому что благодаря этим ребятам можно делать лучше, можно учиться. И, ну вот прям, там смотришь, он делает круто, ты такой. Блин, надо сделать еще круче. Ну, угу. Тогда... есть же в Николаеве. Есть. Конкуренты. Ну, не дружу с ним. Не дружу? Не дружу. Ну, это там личный момент. То есть, есть такое, чтобы кто-то у кого-то что-то подрезали, да, программы, нет? Нет, в этом плане как-то очень спокойно, там, в плане бизнеса, то есть, ребята делают крутые продукты, я за них искренне рада. Но мы не общаемся, ну, там, в силу личных обстоятельств. Вот, я не могу сказать, что они какие-то там плохие организаторы, нет, они вообще очень крутые организаторы. Но я за ними больше не слежу. Вот так. Вот еще хочу спросить, в Карпатах ты говоришь, у нас там, у нас там. Ты все время в одно и то же место ездишь? Ну, в основном, да. Но Стараюсь. просто есть какое то место, где вы располагаете, живете, оттуда вы уже. Да, ходите, оттуда мы катаемся да? уже везде. Если человек один и тот же, как бы с тобой ездит, он живет Прикинь? в своем любимом домике, да. он ездит в разные места, да. Потом, да? не один и тот же у вас, да. не одна программа. Я спрашивала, вот там у меня парень был, ну вот в команде который восемь раз угу. был в этом месте, в этом домике, угу. и уже так, знаешь, ну меня так спрашивают, Юля, может, ты ему нравишься? Я говорю, ну я бы, наверное, это поняла, он бы какие-то знаки там внимания проявлял. А так, говорю, он ко мне холоден совершенно, но он воодушевлен и вдохновлен вот местностью. Место, куда я езжу, оно истину сказочное. Там панорама 360 градусов вокруг горы. Получается, дом стоит под скалой напротив река. И вот ты с домика вышел, ты в лесу такой под горо, там прошелся. Я часто в сторис э, пилю, как я там калиточки прохожу, потом ухожу с калиточками, там поле такое, справа лес, слева горы. Речка шумит, коровки. Люблю это место очень. Ну, с хозяевами так мы сдружились очень круто. И вот регион — это верховина, верховина Криворовня. Вот два села, с которыми я так прям плотно пять лет работаю. Вот. Оттуда зимой мы катаемся на дорогобрат, на лыжи, плюшки, санки, сноуборды. Скоро поедете опять? Ну, я вот 28-го уезжаю. Да. Как повлиял карантин вообще на твои Сильно повлиял. Сильно? Вообще отвратил. желания? Не желание не было что расстаться. Там расстаться не такого желания было. Просто было понимание того, что, ну, будем, значит, вот так вот пережидать. Вот от безделия, конечно, просто чердак ехал. Может, продумывала какие-то поездки, пока А мне проведены. было грустно больше. Да. У меня, Знаешь, у меня вот эта вот лень на фоне безделия и грусть, тоска, печаль. То есть я человек вообще не депрессивный, вообще как бы не, не, не про пострадать, но меня накрыло сильно. Я помню, мы даже к психологу сходили вот так разок, угу. чтобы, ну, как-то легче стало выдохнуть. — Муж часто с тобой ездит? — Нет. — Нет? А отпускает легко? — Да. — Вообще без проблем? — Да. — А чем он здесь занимается в покосении? <свят> — Ну, он занимается своим бизнесом. Вот, кота воспитывает. Uh — -huh. <свят> Ну, вы нормально как бы? — Вообще нормально. Когда-то, я помню, меня задолбали этим вопросом, типа, а как муж реагирует, как муж реагирует. И я его спросила, говорю, Сань, как ты реагируешь вообще uh -huh. на все А то как-то вот со всеми общаюсь, а у тебя так и не спросила. Он говорит, была история, там сидим с мужиками пьем пиво, и кто-то там из друзей вот спрашивает, Саша, а как же вот, ну, ну жена, угу. сама, вся куча людей, ты ее вот так легко отпускаешь. Он говорит, ребят, ну как минимум у нас снят вопрос, дорогой, свози меня куда-нибудь. И они такие, М -м, да, понимаем, да. Когда она постоянно на она постоянно занята, она там э, креативит, что-то придумывает, вот думает, э, там делает о себя, вот э, важный вид там делает вещи, там, алё, алё, алё Саша, Саша, <сёк> туда <-то>, сюда <сёк> вот. Спокойно относится, да. да он рад на самом деле, что у него есть свободное время. Он же в медитациях много времени проводит. Ему хорошо. Ему классно, он обрел вот душевное равновесие, внутреннюю гармонию, uh -huh. нашел в себе. И ему прям вообще замечательно. Он говорит, еще кота с собой периодически можешь забрать. Я так, ну если бы могла, а так нет, спасибо, этот мерзотник твой. Ты сама ездишь в какие-нибудь путешествия, организованные не тобой? Блин, я очень хочу поехать так. Иногда у меня прям вот возникает адское желание, возьмите меня кто-нибудь с собой, но меня не берут. То есть вообще не путешествуешь без работы? Нет, потому что у меня нет на это времени, как правило, вот прям поехать с какой-то группой, например, да, не как организатор. Это же время надо. Я не говорю про однодневные поездки, потому что, ну, зачем, если я постоянно провожу время в этих однодневных поездках mm -hmm. по работе, там, сама. А вот так, чтобы на недельку, я думаю, блин, как было бы круто, вот мою бы жопку свозили, там, в те же Карпаты. И вот прикину, чтоб я не парилась, типа, вообще, там, придут люди на завтрак или не придут. И вот во сколько там автобус подъедет или, или, или если он не приехал, то просто, там, постою, потакаю, там, подожду. И чтобы не я об этом переживала, вот что, где, как, как почему, когда, а кто-то, а я просто вот каталась бы, смотрела, Вот. Но я устаю от своих групп периодически, потому что много людей, много эмоций, много впечатлений, да, надо же со совсем это... Mm -hmm. И вот думаю, блин, есть ли у меня прям время на, на то, чтобы так поехать. Но я катаюсь каждое лето, мы обязательно с мужем вырываемся вот на недельку, дней на 10. То есть сами без группы? Без сами, группы. Сами себя организуем. Сами себя, да. Ну, и как правило, если так лениво все получается, типа... На машине? или. Да, поезд, на машине. машине. Не боишься тут на машине ехать? Э, с мужем не боюсь. О. А с каким-то шофером? Который... А с каким-то шофером боюсь. Понятно. А вот мало ли, понимаешь, они же все вот такие типа без этих без ремней безопасности могут. Mm -hmm. Да я 20 лет за рулем. Ну, дружище, а тот, кто нам навстречу, может выехать вот три дня будет за рулем, -то, допустим, mm -hmm. или вообще папа дал погонять машину. Mm -hmm. А когда вы ездите с мужем в поездке, насколько важен тебе вообще комфорт? Насколько ты придирчиво, там, mm -hmm. проживания mm -hmm. в отеле всем вот этим вот. Я, я, я, я не то, чтобы придирчивая, но, конечно, мне хочется нормальных условий. Я не фанат палаточного отдыха. Я там раз в году устраиваю себе такой, знаешь, вот, как это называется, экспромт. Действительно, раз в году выбираемся с палаткой для того, чтобы напомнить себе о том, что надо ценить те блага, которые у тебя есть. То есть, когда я просыпаюсь утром, а спала я на бутылке Моршинской, вот у меня лицо в смятку, там меня вкусил в павук, я раздула полщики, я такая, о, рассвет, и там чайка еще свернула. Класс! Воняешь кострём, волосы такие, знаешь, на кокетико там три дня. Ммм, кайф, да, все тело ломит, болит на коврике, там на сырой земле спал. Хорошо. Не нравится тебе такая? Нет. Ну, а я я могу лес, это так потерпеть, или здесь, или э, так? на Косу, на Кенбруцкую, uh -huh. э, мы были на Телегушской лимане вот в прошлом году, прям прикольно было, воняло, <связано> <связано> <связано> <связано> лиман так цел, но... но ничего, ну но прикольно было, а так, конечно, ну как комфортно, вот мы, например, в прошлом году, летом мы нашли домичек просто сказочный, в Дземброне, на горе, и в радиусе там, ну, нескольких километров, ну просто, скажем так, в поле зрения нет ни одного жилого дома. Uh -huh. То есть ты вот выходишь, так знаешь, кинул взглядом, и у тебя только природа. Вот мы на горе, и у нас такой вот там, склон, и мы видим вот этот вот, как он там, реверс называется, как, как эти вот горы переходят друг в друга, и о, сказочная панорама Черногорского хребта. Uh -huh. Но я назвала наше э, место обитания, это Будкотель. Потому что это фактически это просто будка из говной и палок сколочная. Туда мужик свез старую мебель. Mm -hmm. То есть это какой-то старенький диванчик, но матрас нормальный зато кинул. Вот. И печка была на дровах. Телечек, который в принципе нам роли никакой не сыграл. Был бойлер. Вот mm -hmm. это было прям круто. А я помню. Мы приезжаем, мы ж фотки. Ну как бы он нам скинул фотки, как риэлторы фоткают. Mm -hmm. Ничего не понятно. Типа, это унитаз, окей. Типа, окей, спасибо, круто, мы все поняли. Вот. И мы приезжаем, и я же такая, Кстати, забыла про этот унитаз. Я говорю, паны Петро, а тут где-то есть ручей у вас или водоем какой-то. Ну, чтобы же вот воды набрать, там, умываться, там еду готовить. Он так на меня смотрит. Для вас это принципиально, чтобы из живого ручья. Я нет, ну как-то ж, в общем, надо бы. Но с водой решить вопрос, а то с огнем-то как-то порешаем. Я там реально себе придумала, что это просто будет вот гражда mm -hmm. такая, знаешь, без окон, без дверей. И вот она как говорит, так, вот тут у нас бойлер, тут горячая вода, холодная. Вот это, мама, я в раю. Было круто. Вот, ну короче, да, каждый год мы же обязательно вырываемся раз-два. Вырываетесь за границу или здесь по Украине больше? Ух, такой интересный вопрос. Всегда старались за границу. Ага. Но когда мы нашли вот это место в Дзумброне, вот теперь вообще мысли все там. То есть... Хочется вернуться туда прям сильно-сильно. И... Ну, это же деньги все. Ага. Опять же, это все бюджет. И сказать, чтобы прям, ну, типа, сильно дешево отдыхать получилось, ну, не, не, нет. как бы Нормально получилось. Ага. Ну, как на пару дней за границу вот ну мы там ладно мы шесть дней прожили в Карпатах, а так мы бы там ну, на три дня а -а -а. съедет. Ну кто едет на три дня за границу? Не будем себе врать. Хочется побывать во всем мире. Везде хочется побывать. И понимаю, что жизнь еще не заканчивается, поэтому такая возможность будет. По Украине много где ездила. Без туров а сама вообще. Ну, ну как? Ну да, наверное. Ну, наверное, Какое... больше, больше да, чем нет. Какое самое любимое место? Карпаты? Вообще, да, но ну, mm. я как-то вот человек природы. Я такой, я хипар, банкин. Mm. Mm. Я училась во Львове. Mm. Получала там специалиста по журналистике. Вот, год. Я туда каталась, получается, пару раз в месяц на лекции, на сессию. На заочке училась. И вот я помню свои впечатления, там, когда я возвращалась первый раз со Львова домой, я там папе звоню, папа, какой крутой город, я хочу здесь жить. А -а -а! Папа такой, ну, ну, типа, оставайся. Ну, у меня же там муж, у меня же там, он такой, ну, забирай его. И я так... М -м -м". Я так это поездила, поездила, но привыкла. А mm -hmm. оно уже как первое впечатление. Ты приезжаешь, ты видишь центр исторический, вот эти все развлечения. Mm -hmm. То есть, вылизанную брусчатку, да, там, те уборщики, которые не спят днем и ночью, все это приводит в порядок. А потом уже, когда, ну, ты весь центр посетил, ты уже все там понял, ты начинаешь выбираться чуть подальше, там, в разные районы типа Сыхи, в Балатон, там, И ты такой смотришь, а что я в Николаеве делаю? Куда не поедешь, ты везде в Николаеве у нас в Украине. У нас, в принципе, же все тут. Советская, постсоветская застройка, и ментальность людей плюс-минус везде одинаково. Поэтому я не могу сказать, что есть какой-то другой любимый город, кроме Николаева. Как бы... я, я себя везде с собой вожу, поэтому, где бы я ни находилась... То есть, уехать было... из Николаева тебе не хотелось Да я не могу сказать, что прям я говорю уже... Уехать? Да, я хочу... Вот можно мне горы сюда перевезти, море сюда, вот и я остаюсь. Немаловероятно, что в будущем, в каком-то даже обозримом будущем, я свалю. В mm -hmm. те же Карпаты. Вот. А может быть и не в столь обозримом. Потому что есть уже намётки, как развиваться чуть-чуть ну, вот в, это, в этой же степени, да, в туризме но только уже не так активно, ну, допустим, там не возить группы, не кататься, потому что это же все таки ресурс внутренний, mm -hmm. расходуется на это огромный. И тут год за два такой. Mm -hmm. а -а -а -а. Вот, и, и мы прям подумали, а почему бы нам не поставить такой красивый статичный домик где-то вот в супер максимально пейзажном месте и его там во всех социальных сетях, Сделать, сделать ему аккаунт и приглашать вот народ прям на супер-классное место. Mm -hmm. Потому что если это прям сделать очень хорошо, это можно еще и очень красиво и дорого продавать. И жить там? Ну жить где-то желательно рядом. Mm -hmm. Есть пример, ну будет интересно, я скину, просто есть пример реального бизнеса, который прям классно работает. Ты смотришь и думаешь, слушай, ну если человек это ну mm -hmm. делает, это возможно. Да. Причем сутки проживания в этом домике стоят сто там десять долларов, к примеру, а домика там 9 квадратных метров. Но место, в котором он находится, стоит миллион. Какое у тебя самое, наверное, место мечты, куда бы ты хотела поехать, почему ты мечтаешь? А их так много. Вот это прям топор. Нет. Я как-то помню загонялась, типа, блин, я так хочу там на Эверест, на Эверест. Какой Эверест, Юля? Да нет. Никаких Эверестов. Где-нибудь там, конечно, погулять вот, у подножья не вопрос, а прям вот это вот Перец и там переступая трупов. в нее. говорю, я люблю на износ или там вот хочу на вулкан там на какой-то супер вулкан потом думаю ну ты уверена что ты прям хочешь не очень в Аргентину хочу вообще мне так нравится весь этот дух там танго и все дела. и винишка, и, и вот люди все такие ах в Испанию хочу uh -huh. но ты знаешь что такие больше вот реальные мечты то есть а никаких там прям там с самолетов там прыгать там распыляя в общем какие-то штуки не хочу ты активно ведешь социальные сети, Инстаграм, да. ты это делаешь, потому что ты блогер, или ты это делаешь, потому что потому тебе что... надо продвигать свой бизнес? Потому что мне надо продвигать туризм. То есть, если бы ты не занималась туризмом, ты... Я не... бы блажила. Ну, все бы писала, да? Ну, я бы тогда зарабатывала на рекламе. Ну, вот так. Но, Конечно. Но так ты в Инстаграме появилась все-таки больше. <соединяющие> э, да, да, как-то так оно. Знаешь, интересно получилось, что я в Инстаграме зарегалась, по-моему, в 2015 году. И я регистрировала там сразу свой паблик. У -у -у. Именно под проект, под турдом. Вот, и прошло несколько лет. Я так, ну, наблюдаю за народом, что кто как себя в Инстаграме ведет. А я вообще дупля не отбиваю, как оно там все происходит. Я просто кидаю какие-то картинки. Э -э Мемчики. Не-не-не, я тогда прям фотки там свои uh -huh. загружала, ну, с поездок, там лайкали, uh -huh. что-то комментировали даже. Uh -huh. Но я ничего не писала, у меня первые посты в трудоме, они вообще без подписи были, uh -huh. вот. Но я же смотрю, как другие делают, я так, опа, а там какая-то знакомая начала рекламу давать. Я спрашиваю, платится это? Она говорит, да. Uh -huh. <laughs> прикольно, там смотрю, там оп опа это работает, уже это работает, типа а я чем, вообще хуже. И в семнадцатом году я так подумала и решила, давай-ка я тоже хочу монетизировать свои возможно знания, возможно свой потенциал, свои наработки там, по, по путешествиям, истории, у меня их накопилось uh -huh. за годы работы. Я создаю абсолютно коммерческий аккаунт, это фея Трудома, с тем, что я его хочу монетизировать. Это не секрет, я об этом говорю всегда всем, там, при, при встрече, а что тут такого? Разве можно порицать человека за то, что он хочет зарабатывать? Как его можно в этом увидеть? Это нормально. Ну вот. Создала фею и такая, ну и где, где заказы? Mm -hmm. а, -а, а где деньги? Mm -hmm. А что-то как-то прям в очереди, никто не стоит мне платить. И я так, хм, ладно, а как это работает вообще все? И тут я начинала углубляться в изучение СММ и разбираться, а как работает Инстаграм. Mm -hmm. И у меня ушло три года на то, чтобы понять все эти плюшки, фишки, там приемы, лайфхаки а с кем надо общаться, а, а, а кого надо упоминать, там, а, а вот, в общем, что, куда, как. И только вот через три года у меня начали заказать какую-то первую рекламу. И то я очень избирательно к этому вопросу uh -huh. отношусь. Ну и сказать, что там на этом прям сильно супер зарабатывается конечно, нет. И тут уже тоже сидишь такой думаешь, так, блин. Юль, твоя цель нахождения в Инстаграме. Это реклама или это э, сбор группы, это сбор группы. Uh -huh. И я себе напоминаю об этом постоянно, не, не, не зацикливайся типа это, это не основное. Потом я так увлеклась вообще своим аккаунтом, своим блогом, что прям такое слушай, так это круто, можно просто себя транслировать, uh -huh. можно просто себя показывать и, как это называется правильно, самореализация. И вот у меня происходит такая постоянная самореализация в моем блоге. И я кайфую. То есть не напрягает он тебя? Нет. Ну, ты не чувствуешь себя там заложенной к инстаграму, что тебе каждый день надо что-то туда наговорить? Нет, я просто настолько адекватно со своими подписчиками общаюсь, что, типа, ребятки, я не робот, я не... Э, ну, как бы, я вам ничего не должна, угу. ок? Это все постольку поскольку. Мне так хочется, мне так надо. Все вот эти там подколы со стороны, ну, свою свои запиши, там еще. Окей, okay, запишу. Но, но а ты это ты... по настроению делаешь, или все равно у тебя есть какой-то маячок, что надо что-то писать, потому что ну, все равно алгоритм, mm -hmm. правильно. Если ты не актив да. какое-то время, ну, то значит да. что-то с тобой. А не просто так. всегда что-то происходит, мне всегда есть о чем рассказать, как правило. Но я также могу дня на три уйти там, в семью, в какие-то свои заботы. Uh -huh. Вот. И там постить кота. И все таки а какой кот? Но все равно постить что-то приходится Не, ну прям так, чтобы я пропала совсем из вида, то нет, там два-три поста в неделю и хотя бы одна сториз в день, ок. А родители и друзья как относятся к благородству? Ты вот недавно рассказывала. Да, у меня опыт такой печальный был. Но под конечно, никто не мог понять, а зачем это все надо. Как это ты показываешь вообще? Ты, ты, ты, ты, зачем, вообще вот так, ты зачем вообще такое рассказываешь? Uh -huh. Я говорю, что такое? А, а, а вот зачем ты нас снимаешь? Я говорю, я могу вас не снимать. А зачем ты наш стол снимаешь? А что всем надо знать, что мы едим? Uh -huh. Я говорю, ну такие красивые там ножки какие-то, там ну, ну гребешь, ну не, не, по это, не похвастаться. Там, папа говорит, давай там виноград твой поснимай. Ай, ай отстань, ай, отстань. Там типа, он некрасивый, когда он классный. Зачем ты это снимаешь? Вот. ну муж тоже там негативно реагировал какое-то время, потому что как он мне потом объяснил, он говорит, ну я ревную, ты просто свое время уделяешь, получается, там другим людям. Ну и одно дело, мол, если это работа а, с, с группой, там с туризм, он говорит, ну представь, что это тоже самое, такая большая группа. Такой, ну как-то вот пока вот сложно. Ты не привыкла общество к тому, что ты можешь себя а, вот так ну, распространять и, и, и, и в жизни, и в интернете. Но все равно это что смотри, как, он, как будто ты в, к себе в квартиру позвала кучу людей. И они все время сидят и смотрят, что вы делаете. Нет такого ощущения. Так. Ну, может быть, у мужа как раз такое. Знаешь, то, что... Вот, Возможно. То, что, ну, как бы, mm -hmm. получается, что... Ну, ну, твое укромная штука, местечко смотри, становится общество. Я, я, я объясню, какая штука. В твой домик по большому. Я проработала многие моменты внутри себя, вот, вот с этим связаны. И я вообще ни о ком, кроме себя, никому ничего не рассказываю. Не, ну ты же говоришь, там снимаешь стол. Это там, да, это было, снимать. это вот было как раз то, на чем я училась, что угу. мне так это не, не надо, там это не, окей, не вопрос, все, не надо, не надо. Вот, я поняла, что я буду рассказывать только о себе, только о своих вообще плюшках, что со мной происходит, потом мне все равно подели. вот ты о себе столько всего рассказываешь! Это такая, да, но у меня такая лояльная аудитория, но я их так люблю. Но ну, вот твоя аудитория, в принципе, они с тобой и ездят. Даже ну, те, кто тебя смотрит, думают, ну, вот с Юлькой теперь да. в раз поеду, я все так, уже. Так а поеду, народ знает. реально он смотрит, он понимает, что ага, будет вот так, вот они туда поехали, вот такой вот у них автобус, а, вот так вот в поезде у нас в Срата все происходит. Угу. Ага, ладно, ладно, понятно так. Ага, а там Юлька ржет, а там вот Юлька там что-то что-то там ерепенятся, что-то злится. А, то есть и так может, да? Ну ок. Вот. И я поняла, что я с помощью блога могу как раз-таки всем максимально о себе рассказать, показать. И вот всех привлечь. Пожалуйста, пожалуйста, проходите, дамы, господа. Там наш поезд отправляется. Знаешь, что еще интересно про Инстаграм и про реальную жизнь? Это, вот смотрите, люди, обычно, ну туристы, к примеру, вот они подписаны на блогеров на часто иностранных блогеров и вот они смотрят картинки mm -hmm. как какая-то там путешественница находится на вершине горы в красивом разлетающемся платье вся такая там вот румяная отдохнувшая фоткается или там вот, вот в прыжке как люди mm -hmm. фотографируются вот И они пишут мне, потом эти туристы, говорят, Юль, а мы хотим вот точ точно так же вот, э, пофоткаться. А вы же в горы едете? Вот мы с вами в горы хотим mm -hmm. пофоткаться. Я так, ну ок, да, круто, давайте. Ну мы идем, говорю, в походы такие-то, такие-то, такие-то. Да. да, да, нам подходит, да, супер круто. И вот мы поднимаемся там на э, какую-то гору. А как, а, как, а как фоткаться? Платье с собой. Нет? Да. Нет, нет, ну подожди, ну, а, как же, а как они это делают? Говорит, вот в этом платье. Посмотри, говорит, на меня. Я вся опухла. У меня отек. У меня там колени трусятся, говорит, руки трусятся. Какие позы, какие позы, какие платья? Говорит, я сдохнуть хочу. Как это все происходит? Я такая, у ребята, как вам объяснить, что фотосессия в горах и тот же трекинг, где-то вообще, в разные стороны, они говорят, ну блин, мы тоже, вот как у тебя видели там фотки, как ты такая радостная там подпрыгиваешь, откуда столько энергии? Я говорю, ну мы специально ходили фоткаться. То есть мы не там залазили на 1863 метра, Гора красивые шпицы не были? Красиво. Как с Властелина колец. Да, такие пейзажи вообще фантастичные. Вот такие вот дела. В Инстаграме часто брешут. Часто-часто брешут, что типа это так легко, это нелегко. Николаев, твои любимые места в Николаеве? Лагерное поле. Люблю лагерную, прям очень комфортно мне там. Вообще, конечно, там очень забавно летом отдыхать, когда вечером у меня есть в Инстаграме пару, прям, знаешь, таких максимально инстакартинок. Mm -hmm. Типа, там какой-то супер покрывало, наши там ножки загорелые, винишка, там какие-то да. Ну, не, не, не, не багеты, ну Багеты как... не, не у тебя. Нет, -то... Это, это, это не у меня. Это вот. это ну, ну, ну что-то, в общем, mm -hmm. такое всякое, вот, мимишное, там, закат. Вот. А за кадром мужики закладки ищут. Рыскают в кустах, вот это именно Николай. Но при этом они к нам ну, максимально безобидны. Мы к ним. То есть мы э, делим э, с ними территорию, вот просто соседствуем. То есть вот-вот Николай. Ну, я же говорю, поскольку все безобидные, то есть никто никого не трогает. Вот рыбачить там мне раньше нравилось, пока на меня змея не напала. Да, где еще Лива мне нравится? Но там сложно гулять, потому что там тоже много такого, знаешь, низкосоциального элемента отдыхают. И они оставляют свои предметы жизнедеятельности, там шприцы всякие. Ну, там вот грязновато тогда. Да, я же вот в прошлом году, ну да, карантин. Я не помню, что это был март или апрель. Уже я не могу сидеть дома. Я уже все, я уже такая, а, думаю, надо что-то сделать, а еще желательно что-то полезное. Потому что вот это ощущение бесполезности, оно просто съедало изнутри. Угу. Ну, типа, я просто, знаешь, там хожу, носки протираю по дому. И что? Толку с меня, вообще толку с моего бытия. И я, помню, пошла такая, взяла несколько мусорных пакетов, штук десять, и на, на ливаневцев. Хоп-хоп, и за пару часиков я убрала пляж. Одна? Да. И я в инстаграме уже под конец, когда я уже совсем запыхалась, я помню, опубликовала пару историй о том, о том что ребята, типа, если кто-то может живет рядышком, придите, пожалуйста, помогите мне вынести эти мешки, потому что, ну, я уже вообще не какашка была. Пришли две женщины. Uh -huh. э, ну, женщина, де, девочка. И такие, Юлчи, говорит, мы вот увидели, мы, мы, мы там спешим к тебе, Чип спешат на помощь. Я такая, а, круто. И мы с ними, я не помню сколько там, пять, четыре-пять мешков а мы с ними эти огромные 160-литровые мешки чш, повыносили. Вот. И через пару дней я была на Ливаневце, опять всю завтра. Я такая... Как они это делают? Как вы это делаете? Где еще? Ну, прям так в Николаеве. Ташкентский лес. Ну, не так, что в городе, но... Ну, прям... короче, лес, речки, да. речки и лес. Ну, ты понял. А экскурсии по городу могла бы пройти. Я лично? Не. Не, не. Я могу даже запутаться в цифрах, там, в датах, меня понесет, у меня кто-то будет жить два века подряд, я что-то перепутаю, там, набряшусь три коробочка случайно. Я лучше так, я по легендам, по каким-то байкам, а прям исторические события, я не возьму на себе такую ответственность. А если гости приезжают к тебе в Николаев, ты куда их ведешь? На лагерное или все-таки город показываешь? Заведение может какое-то? Ну, если это прям гости, которые хотят прям экскурсию, да, я их знаешь еще куда вожу? В этот Дикий сад. Вот, туда, как на Польшу мы это называли, ну, за пидыну. Откуда видно, на, на мост, на а -а -а -а. вот красиво вечером. А так по центру шаримся, по кабакам. Какие кабаки? С улицы мне раньше нравилось очень. Э -э, Патрик, потому что опять же на речке. А -а -а. И фонарики там этих, мостик, вот красиво. Вот, я так не вспомню. Но так, чего работает, прикольно. Девочка вот недавно приезжала ко мне из Киева. На море я ее возила. И вопрос очень острый стал, а где позавтракать в 8 утра в Николаеве? я так... Ну, он, на накидал, там, мне кажется, вариантов 15 есть. Вообще, где в центре позавтракать, прикинь? Я такого, надо список делать срочно. Это интересно, она в ЗИЗУ пошла. на Киевские. Порции маленькие, но обслуживание прям уровень. Кем мечтала быть в детстве? Джеки Чаном, Майклом Джексоном, Индиана Джонсом. То есть фильмы телевизора, да? Ну как бы да. Но мы малые были, мы с у нас кабельного не было. У нас были. У нас видик был. Вот, а Бадя прям любил там как кассеты, кассеты, коллекционеры, ну он прям там набирал, там помню, они приносили с другом магнитофон, ставили на магнитофон, короче, спаривали магнитофоны, и вот это, знаешь, там переписывали кассеты, uh -huh. не знаю, как это работало, но было забавно наблюдать, и мы там с братом пару часов просто сидели, ждали, когда она там запишется, потому что папа новый фильм принес, и вот. Да я выросла на вот этих всех Индиана Джонсах, там Кайбо, Ковбой Мальборо, кто еще, Мумия, угу. помнишь, конец девяностых вроде, приключения. Тарзан, там вот эти все персонажи, там Геркулес, Геракл, Ксена Принцесса Воин. То есть в детстве ты мечтала быть каким-нибудь Каким-нибудь персонажем, каким-нибудь героем, с которым постоянно что-то приключалось и как-то мне кто-то сказал, как Индиана Джонсон, же всегда разрушал какой-то храм и с кем-то целовался. Обязательно в каждой серии. Я такая в детстве. Да, да, я тоже хочу быть такой. А до того, как ты стала искать работу и попала в турбизнес, с кем то работала? А меня что-то поносило, знаешь, потаскало. Я работала в рекламе. Я так, знаешь, я закончила универ. Ой, забавно получилось. Нам в универе просто ничего не обещали. Вот так э, интересно происходит, там на, на физмате, я помню, ребята. Вот вы там пойдете работать сразу туда-то, э, на, э, на Иньязе, там, вот вы там устроитесь переводчиками, вы там тот и -то тот, там, список контор всем, на нашем, на филпаке, ну, на журналистике. Ребята они на что не разчину. Это, это типа никому не надо там. И мы такие а, что? Почему? Ну, я образно. Но посыл был как-то так: типа, рассчитывайте только на себя. И мы такие, угу, окей, максимум, что мне светило после окончания вот, универа, это пойти в редакцию к а меня бы не взяли, к Ире Гудым. Я не знаю. Ирина Гудым это прям издательство у нас такое было, там, mm -hmm. ну, серьезно, Николаеве, в подвале в Мэри. Mm -hmm не есть? Есть еще, да. Ну то они крутые, ну они в смысле такие долгожители в Николаеве, вот. Но я бы не пошла, наверное, потому что там надо была сечевая работа, то есть либо редактором сидеть, что все вот исправлять ошибки, либо ну кем, ну резчиком, типа бумагу на резаке рез, ну ну такое. Вот. Я пыталась себя найти в газетах. В местных, но мне сказали, что слог у меня какой-то слишком современный. Mm -hmm. Мол, читатели газеты «Наш город», э, вот они, ну, не такой формации, как бы, не, не для них вот это mm -hmm. вот всё. Как мне сказали, попробуйте себя в интернете. А это был какой-то 2005 год. Э, нет, какой, 2009 год, ну да, опять я поступила, 2009 год. Я такая, эти ваши интернеты, где там себя пробовать? Еще ничего не понятно, там еще... было, вот. Меня взяли в рекламу тогда, в рекламное агентство, как же его, Деменских, угу. знаешь. Вот, и там я полгодика просидела, ну, надоело, как-то что-то не то. В будке сидела, помню, в супермаркете, рекламку продавала. Крифово было. Потом меня занесло в адвокатскую контору. Ну, кстати, тоже поленая контора была. Как это а туристическая? Да, прикинь! Вообще такой интересный, как это называется, весьма такой авантюрный путь. вот. В адвокатской компании я была менеджером. Ну, я настолько, знаешь, вот свою э, задачу, ну там, там у меня задач было вот, прям дофига, нужно было со всеми общаться, там, договора им приносить там все это. И я вот так чисто сердечно все выполняла, что от меня требовалось. И я до конца не знала, что, что это все не работает. Потом меня в банк занесло. По знакомству. Меня взяли в банк, я там 4 месяца пробыла. И я не смогла. Ну, во-первых, это математика, а, -а, -а, а мы не дружим, а, -а во-вторых, это очень много начальников на квадратный метр, и все бабы, и такие злые. Я знаю, ты не любишь, там мужик-баба, вот это вот все, ну, как нарицательное, Ну там по-другому не скажешь, они все были злые. Но они все давлели очень там, каждая пыталась на тебя накидать 100-500 обязанностей, приход другая, говорит, нет, это делать не надо, делать то, что я сказала, потом приходит третья, такая, что ты делаешь вообще? Вот что надо делать, такой, это менеджер, три директора, и сидишь. А -а -а -а. Я пришла к главному директору. Говорю, все, типа, между нами все кончено, Я вас больше не люблю, увольняйте меня. Говорит, ничего, мне надо выплачивать за две недели, просто отпустите меня, я больше с вами не хочу. А он такой, окей, уходи. И вот как-то я так сразу попала, получается, в туристическую. Прикольно. Расскажи какой-нибудь э, самый смешной, наверное, забавный случай с э, твоих поездок, который у тебя прямо сейчас приходит. Ну, а я такой не расскажу. такой нельзя рассказывать. другой. Какой можно. Ой, ну прям смешной-смешной, слушают, ну давай вообще вот возьмем ну последние мои шрамы. Вот это правда такие, знаешь, истории, а я не знаю, ну прям прям смешные случаи, у меня какие-то такие все случаи очень, опять же... Пусть не очень смешной, но какой-то интересный, Захватывающий, да? Ну как мы от волка убегали. Рассказывай. Смешная Ситуация страшная. Ну в тот момент было страшно, потом было смешно. А мы с друзьями приехали ко мне друзья в Карпат, у меня как раз был коридор четыре дня между группами. И я думаю, о, буду чилить эти четыре дня, такая там просто с природкой побуду наедине. Ага. И тут же приезжают мои друзья с Николаем, такие, о, давай вводи нас везде, короче, а мы тебя по я так. Это хорошая, хорошая идея. Ладно, я не так и устала, пойдем. И я их сва. Да. Я их свозила, значит, на полуныну одну, на Буковьен, ну полунынское хозяйство, uh -huh. там, где идет Лысая гора, где просутся овечки, коровки, косточки, вот, а потом там же делается сыр и продается это все на рынках, на место. Вот, и я их свозила на эту полоныну, и они такие, а как-то сильно мы легко сходили. А, а, а давай еще куда-нибудь пойдем. Я говорю, ну тут дальше можно еще там на одну гору выйти. Ну через лес надо идти. О, классно, грибов там пособираем. Ну, давайте, окей. И вот мы такие пошли, пошли, пошли, пошли. Что-то погуляли, погуляли. Начало уже вот, прохладно становиться. Мы возвращаемся. Смотрим, конюхи идут. Идут со стременами. Я говорю, а вы тут коней наших не, не видели? А мы так, Да! А что... А они вот на местном диалекте, ну я-то их понимаю, друзья такие, что он сказал, что пропали кони, значит, ходят два волка, не очень понятно, почему два. Вот никто не знает, что случилось, то есть, видимо, либо отбились, ну, как, либо они изгои, uh -huh. либо, ну, как там в стаях у них происходит, там кто-то с кем-то сцепился, видно проиграл, его выгнали. А второй, ну... Перебился. кто то друг его, парень его, не знаю. да, Ну, тоже, наверное, какой-то коленький. Вот, и ходят эти два волка, они злые, они голодные. И вот они забили лошаденка, короче, сожрали лошаденка одного. И они знают, что есть второй. Mm -hmm. И там как-то вот этот мужик мне так, это все там реально в одно предложение он уместил, что психология волка такова. Если он знает, что его жертва, он ну, наметил эту жертву, то он знает, что она жива, он так это не оставит. Mm -hmm. И они там всяко охотятся, ну эти два волка, на этого же ребенка. Вот. И мужики говорят, ну это мы коней оставили, постесть. Хоп-хоп, волк завыл, и как бы кони разбежали. как ищем mm -hmm. коней. Я так, ага, да-да-да, ну ты же пересказываешь своим друзьям, я смотрю, а они меняются в лице, мол, какие волки, тут где-то ходят волки, и тут как заводят что-то, а конюхи уже ушли, а мы же фоткаемся, и тут оно что-то как-то, у-у-у, там заводят, все такие, а тикай, а отекай, тикай, на ноги, и при этом мы гуглим, как убежать от волка, да. И там такие споры у нас были. Так волки ж не лаят. Uh -huh. Волки, а волки как еще как. Но ну, вы волков не видели, просто. Убегали. Мы его слышали. Uh -huh. <laughs> Но это мог быть не он. Бежали бегом. Мы <laughs> бегом бежали, да. <laughs> Убежали. Мы, да, мы спаслись. А перед тем, как мои друзья приехали, у меня был прям как раз такой классный выходной, и я решила сходить в гости к своей знакомой Любе, которая живет на другой горе. Uh -huh. И у них там... Я, в общем, даже прописала поход к Любе в гости, в туристический маршрут к себе. Потому что это так интересно. Они живут в старой хате гражде. Дом построен в 1925 году. Mm. Без единого гвоздя, там со всякими разными вот этими выскобленными узорами. Знаешь, такая вот прям старинная гуцульская... Ну, старинные орнаменты. Mm -hmm. Это очень интересно. И вот в этом доме живет ее отец, по-моему, там даже бра братья какие-то. А она с мужем вот mm -hmm. уже построили рядышком коттедж, и они находятся, блин, я фотку потом покажу. Э вот так вот у них там две горы, еще гора, и они вот тут посидят. Они одни там. Mm. А вокруг них. То есть, ближайший соседи через 4 километра. Прикольно. <связычный> да. Вот, и к ней можно прям там тропочками-тропочками, такими через лес, через гору, ну, где-то час маршрут занимает. Ну, вот так вот к ней дойти. И я же думаю, схожу-ка я к О чем А что, у меня выходной сегодня, отдохну как раз. Там, баныши с ней покушаем. Mm -hmm. Вот там, на еловых шишках выпьем. Хорошо же будет. Как раз договорюсь с ней на следующую экскурсию. И вот я к ней первый раз шла сама. То раньше с гидом всегда... Я всегда нанимаю гида. Всегда. То есть я стараюсь не водить людей вообще в походы сама а на длительные какие-то расстояния. Там, знаешь, такие... Дольше там 7-8 километров. Ну, местного гуманивая. Да, и... да, потому что они точно знают, где там, что, там, как там, если вдруг шо. Вот. И историю какую-нибудь могут рассказать по пути. Ну да. Вот. Ну и как бы хорошо, когда мужчина есть как прям в команде, такой, знаешь, там моцный местный Гуцу, он mm -hmm. там если шо. И на ручках через речку перенесет моих девочек. и, mm -hmm. и вот. Ну, как-то так. Я же говорю, я к люблю дойти сама дошла. А обратно, она мне говорит, ну, ты не иди той дорогой, как ты шла. Ты говорит, иди вот так вот через лес, через лес. Вот там, говорит, до камня дойдешь, и под камнем тропиночка, вот ты по ней. И прямо, прямо, прямо, говорит, там за полчаса будешь дома. Я такой, отлично. Я дохожу к этому камню, а нет никакой тропы под камнем. А ее нет. Угу. То есть я и с этой стороны, и с этой стороны, и что, и как. Я поворачиваюсь, а никакой тропы уже нет то есть как а вот так по которой ты шла вот а, и это magic я так а что такое типа а как-то я хрен его знает куда идти я как-то кружила кружила кружила и я заблудилась я сбилась а я там еще грибы параллельно собирала вот у меня тут торбочка с грибами значит у меня зажигалка с собой всегда есть но я при этом в легком комбезе и в футболке, ну, вот там, в кроссовках. И думаю, так, сейчас там, ну, предположим, там 3 часа дня. Нет, 2 часа дня. А, стемнеет у нас ближе, ну, к 5 уже начнет так смеркаться, то есть в лесу станет темно. Пытаюсь вернуться обратно к Любе, а-а, не получается уже. Думаю, значит, надо, надо что делать, просто будем спускаться с этой горы. Uh -huh. Uh, то есть я примерно так подозреваю, что дорога в той стороне, вот я могу выйти на дорогу, а там дальше уже, ну, разберемся там, или автостопну ну кого-то, или по дороге дойду, ну там где дорога, там и люди, люди селятся uh -huh. возле дороги. Вот у меня такие мысли, я так, ну классно, надо к дороге как этой выйти, я вот спускаюсь к этой горе, а там глухой лес, причем лес старый, uh -huh. лес вот поваленный много, много преград, препятствий. Я такая, ну блин, Юля. Ты посмотрела все передачи про выживание с Биф <свят> <свят> Ты знаешь, как выжить в пустыне, в верблюде, понимаешь, как переночевать. И ты не выберешься из леса. Ну, камон. Я реально пару часов бродила. И я помню, я вот как этот Рэмбо, последняя кровь, там знаешь, у меня уже исполосанное просто лицо, ежевика, у меня такие шрамы на ногах повстывались, потому что меня как Иисусу там, знаешь, резала просто со всех сторон я вот уже спускаюсь, это как, капец, как что? И тут я слышу ручей. Я вот вспомнила, ну, всегда, всегда вернее, я знала эту штуку, всегда вспоминаю в таких случаях. Они бывают редко, но бывают. Типа, что нужно выйти к реке, а к ручью, а ручей выведет к реке, а река возле дороги, потому что люди селятся возле воды. Бинго. И я по этому ручу тоже фотка есть, там, вот напомнишь, покажу. Я такая! Просто вода ледяная, у меня все ноги вот это исполосованы, оно печет. Я там то по щиколотке, то по пояс просто ныряю в эту воду. Иду, и знаешь, и такая мысль посещает, вообще потрясающе. Вот за шо моему мужу такая жена? Ну ведь мог бы просто, блин, ну мог бы найти себе нормальную. Ну просто ну, нормальную женщину, которая бы там ему там, пирожки бы жарила, там знаешь, бы вот, всяких консервацию бы дома делала, спокойную, угу. а не вот это вот там, там, там выжить ценой, вот И получилось, что мне звонят мои друзья, как раз я уже где-то там на полпути по, по ручью, по этому горному спускаюсь, прям вот по, по его середине. А у меня там 3% зарядки на телефоне еще, плюс ко всему. И мне Вера звонит, говорит, а ты где? Я такая, а, связь, есть связь, а связи нет. Я же, да, Я говорю, Вера, я вообще не знаю, где я заблудилась. Я заблудилась, но я выйду. Нет, я-то выйду, я выживу в любом случае. Mm -hmm. Я себе реально уже придумала так, что э, если вдруг я остаюсь ночевать, э, ну вот здесь, в горах, то я себе выкопаю просто такую земляночку. Значит, грибы у меня есть, ну что пожрать, костер разведу. Ну, подмерзну, потому что не одета, вот. Надо быть умнее, думаю, в следующий раз возьму свою ветровку в рюкзак, по-любому. Ну, если что, думаю, листьями присыплюсь, там, как ну, короче, как-нибудь там этими ветками, да согреюсь, в общем, знаю я, как это делать. И тут Вера мне звонит, и я так, ааа, раздуфляюсь, да-да. Они такие, так и что, как тебя забрать, где это? Говорит, мы за тобой приедем, потому на машине. Она говорит, давай в Телеграме, у меня свою геолокацию. Я говорю, так связи нет? Она такая, давай, говорит, там телега пропускает. Получилось. Реально лайфхак. Даже Только вот... хотел тебе сказать, думаю, блин, ну, наверное, интернета нет, что в телеге можно локацию И... поставить. Я такая, о, я кидаю. Она смотрит, ржет, говорит, ты вообще посреди реки какой-то. Я говорит, неужели, я знаю. Она говорит, так, ну ты 20 минут, значит, от э, дороги, то есть плюс-минус, если ускоришься, через 20 минут будешь. Mm -hmm. Я говорю, а, давай, давай. Выхожу прямо возле церкви как раз. Я такая сижу, смотрю, под этими куполами тут подъезжают мои друзья. А я такая... Фотографируйте. И вот вот я живу, вот такая у меня жизнь, вот такие вот приключения я себе совершенно нежданно, негаданно сама создаю. Не сидит со мной, а хотя сама думала, ну блин, у меня же был свободный день, я же могла просто отоспаться, там знаешь, вот отлежаться, может что-то почитать. Нет, надо к Любе в гости сходить, на соседнюю гору. вот вот. так Прикольно. Что ты — Привозишь из Карпат? — Чаечки. Чаечки привожу, мяско привожу, грибы привожу. Ну, мяско... Там в Яремче я познакомилась с ребятами, с одними, они делают такой крафт. Дичь, mm -hmm. дичь, дичь, вот. И там из своих домашних животных, там, со свиньей, по-моему, с гуся. Колбаски такие прикольные, вкусненькие. Вот. Ну, дорого, но вкусно. Вообще, какое такое, типа, шкуры там мне. Такое не привожу. Чтобы с тобой куда-то поехать, что для этого нужно сделать? Написать тебе? Нужно написать мне в директ. Просто изъявить желание о том, что привет, мы там такие-то, такие-то ребята. Рассказывать надо какую музыку слушаешь. Да нет, надо немножко последить за мной скорее. Просто посмотреть мою историю, понять, что а, вот я там типа могу поржать вот с этого, допустим, момента, а вот я вот так вот отношусь к вопросу религии, образования еще чего-то. И если это никого не оскорбляет, как бы you welcome. Вот. Ездите на поезде там? В основном мы едем, ну как, я готова встретить в Коломы, к примеру, Ливано-Франковске, людей с любых городов. Uh -huh. То есть можно приехать прям вообще в Карпаты И вот оттуда и начнем. Просто написать мне, что есть такое желание присоединиться к группе, там столько нас человек. Если это походы, то желательно написать, что какой опыт поход. Ну я все uh -huh. пишу программу. А вечером вы что делаете? У вечером мы палим костры, жарим зефир и а. рассказываем байки. такие вардовские посиделки. Да. Вот. Но далеко я не пускаю прям там ходить, бредить за домиком, потому что все-таки ну как не крутит, чуж -чуж -чуж, ну, такая знаешь, чужая местность и мало ли че как. Горы ночи темные. Вот. Горы ночи страшные. Конкурс да. что ты нам подаришь? Чай. чай. какой? рассказывает. Ферментированный Иван-чай карпатский. Карпатский. И травяной Иван-чай неферментированный. Мы все подарим одному человеку или двум А раз? что, давай одному. Одному. Да. Подарим человеку, который в комментариях расскажет какой-нибудь прикольный случай из своей поездки. Убегали ли кор... вы от волков. Да, Пускай коротенький, но какой-то интересный. Да. Кто, ну, Пишите комменты, кто расскажет Прикольно, тот будет пить классный ферментированный карпатский свежий Иван Чай. Лично привезу. На себе буду вести из Карпат. Домой победителю. Да. А что не могу и привезти? И выпить даже чай. Ладно, ну, заберете у Любомира. Я расскажу про дом с лодкой. Давай ты победишь. Как Саша, ты доскала, кататься будешь просто весь день. Все, спасибо большое за то, что навестила у нас, пришла в гости, попила Вам спасибо за приглашение, очень вкусное.